Всем добрый день, меня зовут Этериан, и сегодня мы проведем с вами онлайн интервью с нашим новым спикером Инессой Терновой. Разрешите мне представить ее, рассказать о ее деятельности. Инесса – дизайнер интерьеров международного уровня автор уникальной методики разработки дизайн-проекта арт-психологических интерьеров, финалист международных конкурсов ПИН-ВИН, преподаватель факультета по дизайну интерьеров, более пяти лет работал в серию продаж мебели, более 10 лет частной практики в дизайне интерьеров, три года стажировки и профессиональной деятельности в Италии, участник телепрограмм программ про декор на канале ТНТ, идеальный ремонт на первом канале, серии лайфхаков на Вольвер ТВ, арт на канале Твой дом и нет проблем на ТВ-канале Мир меня здравствуйте, добро пожаловать, очень приятно вас видеть в прямом эфире. интерьеров, это, мне кажется, всегда очень актуальная тема. То есть каждый день происходят десятки тысяч ремонтных работ, будь то это квартира, дом, офиса, ресторан или какой-нибудь арт-объект. И, конечно же, чтобы придать ремонту лоска и уникальности, тут не обойтись без дизайнера. Вот расскажите, пожалуйста, вашу историю. Как вы стали дизайнером? Это была детская мечта или в этом вы к этому пришли уже в осознанном возрасте? А, ну, вообще, в профессии дизайнера интерьера я пришла в осознанном возрасте. Но, знаете, нет ничего случайного, чем... Надо вернуться в детство. В детстве я всегда играла со своими большими куклами и играла под лестницей на второй этаж. И у меня были всегда большие предметы интерьера. Да, там вот бабушка мне с сестрой подарила большую кровать для больших кукол, большой шкаф, стул, посуда. Все это было. Была просто кукольная комната, не спи, спичечный коробочек, а прям такая большая, вот, высокая. Ну, на самом деле, да, все детство я провела в обустройстве кукольного домика. Вот. Когда я закончила школу, конечно же, я поступила в университет. Она, университет не, не был связан с моей профессией. Вот. Я поступила на инфак и в педагогический университет. А как пришла к профессии, будучи еще студенткой, я перевелась из педагогического университета в другой университет, на факультет межкультурной коммуникации, на заочное отделение и пришла работать в выставочный центр, который и организовывал мебельные выставки. Так началась моя карьера э, задолго до профессии дизайнера интерьеров. Очень интересно. А если вот говорить уже о вашей профессиональной деятельности, то с дизайном каких проектов вы занимались и что вам вот больше всего запомнилось, какой, может быть, у вас самый, в любом случае, я уверена, у вас есть самый ваш любимый проект. Расскажите побольше. Ну, на самом деле, я все свои проекты люблю. В большинстве случаев, это, как правило, 80% я работаю с частными клиентами. Вот. и оставшиеся 20 ко мне попадают интерьеры общественного характера, либо кафе, либо салоны красоты, но они, как правило, не доходят до своей реализации, потому что в процессе они подвергаются трансформации уже непосредственного его заказчика, да? вот, а что касается моих проектов для частных клиентов, я их люблю абсолютно все, вот, конечно, те Проекты, которые снимались на Первом канале, на ТНТ, они обозримы многим людям и о них много говорят. Вот есть клиенты, которых интерьеры которых никто даже и не видел. Вот, поэтому это как частная собственность и они эти интерьеры не поддавали согласке. Вот вообще, конечно, я люблю все свои проекты, потому что это как мое детище. Ну да, конечно, вы отдаете свою энергию, свои силы. А вот я еще прочитала значит, разработка, дизайн проекта арт-психологических инженеров. Я это сразу включила в список вопросов, а сейчас думаю, а зря это же очень интересно. Расскажите, что за арт-психологический это на самом деле, наверное, не наверное, а моя уникальная авторская разработка. Это мой индивидуальный подход вообще к каждому проекту. Почему? Потому что я психологии на первом, в первом университете очень много времени уделяла. Наверное, сейчас все педагоги, которые заканчивали педагогический университет, согласятся со мной, сколько психологии мы проходим на первых трех курсах. Да, это немыслимое количество. Поэтому, соответственно, во мне есть психолог, непрофессиональный, но я все, все знания по психологии, все наблюдения, очень трепетно э, проживаю с каждым клиентом. И за 10-15 лет уже имеется такая связь, э, какой интерьер был в начале проекта, каким он сейчас является, как человек прожил 10-15 лет, что с ним происходило. Вот. И я могу сказать, что когда к интерьеру применяется психология, почему? Потому что интерьер – это интерпретация нашего внутреннего мира. Это не просто красивая картинка, это не просто красивые стены или красиво убранная кровать стоит с, хорош, с хорошим декором. Кровать должна стоять в правильном месте, не только по принципам эргономики и внутренней архитектуры, но и с точки зрения психологии интерьера, вот, по отношению к этому хозяину, потому что одному хозяину хорошо спать, например, ну, как говорится, на север, другому на запад, нет, это не фэн а существует просто психология интерьера, как и психология человека, как и психология животного, у интерьера тоже есть психология, поэтому все интерьеры которые разрабатываю я, они называются арт-психологическими. Это, это мой уникальный подход, мой авторский подход. Почему? Потому что мои интерьеры, они могут исцелять. Мои интерьеры, они повышают вибрационный уровень самих обитателей, которые обитатели, хозяев, жильцов, которые живут в этом интерьере. Вот. И я могу сказать, у меня очень много э, интересных случаев, когда э, девушка приходит ко мне проектировать интерьер, и к концу проекта она выходит замуж. Или, например, э, человек, который э, приходит ко мне и имеет физические недуги, говорит о том, что вот здесь у меня, вот, например, я не могу спать. Вот у меня бессонница, поэтому надо что-то делать с моей спальней. Мы делаем что-то со спальней, бессонница проходит, человек себя чувствует абсолютно здоровым и счастливым. А, бывали случаи, когда мы заканчивали проект, и в течение проекта мой клиент говорил, у меня вот, вот денег не хватает, денег не хватает. Да что вы, Инесса, когда мы там еще этот дом построили, и через два года он возвращался ко мне а, с купленным еще одним домом, а, не, не менее дорогим, чем он купил, и через два года мы снова начинаем проект. Поэтому, вы знаете, интерьер полностью влияет на нашу жизнь, на, наш, на наши взаимоотношения в социуме, на наши внутренние, состояние. Почему? Потому что от вибрации интерьера зависит э, наш внутренний рост и развитие. Вы знаете, я, я лично никогда не рассматривала, мне нравится самой безумное интерьер, да. тайны, я люблю всякие выставки посещать, я вообще архитектурой тоже увлекаюсь, но я никогда так глубоко, с такой точки зрения не рассматривала э, интерьеры. Я думаю, что... У многих, наверное, сейчас появятся вопросы, и я напоминаю, что вы можете, если у вас есть такая возможность, вы можете написать ваши вопросы, и она на них ответит. И я думаю, что многим теперь интересна экспертная оценка психологии их интерьеров. У меня такой сразу вопрос от меня. У меня тут недавно буквально был спор. Вот если, например, стоит кровать в спальне, а напротив нее вот зеркальный шкаф или зеркало, как вы как считаете это? С точки зрения, вибрации вот энергетики, вот это, правдивая эта теория, что вот эта энергия, как бы, она может в тебя выстреливать. Такой... Ну, вы знаете, это уже из разряда фэншуй, потому что это оттуда, а все вот эти вот правила, своды. Я могу сказать, а, как вообще нужно относиться к фэн-шуй. Если вы головой внедряетесь в это, и вы четко верите, что а, шкаф с зеркальными дверцами не должен стоять а, напротив кровати, потому что там что-то, чего-то стреляет, он в вашем случае не должен стоять. Если у вас этой программы в голове нету, да, нужно просто смотреть на психологию и эргономику и внутреннюю архитектуру пространства по отношению к окну, по отношению к дверному проему, по отношению к солнечная сторона или не солнечная сторона, по отношению просто а, вообще к характеру помещения. Потому что, а знаете, мой любимый фильм Питер ФМ, и там молодой архитектор сказал: Так вы знаете, у дома, у дома есть душа, и мы, архитекторы, с этой душой разговариваем. Так и у меня происходит первая встреча, когда я приезжаю на Адмиры, я чувствую душу и характер этого помещения. И самое главное, чтобы мой проект пошел как по маслу, мне нужно с ним договориться, с этим пространством энергетическим, потому что это живое пространство, как дерево или цветок, который зацветает. То же самое, бетонные стены имеют свое сердце и душу. Вот так мы, архитекторы, к этому относимся. Никак по-другому. Я просто уже сразу представила, что же с вами творилось в Италии, потому что у вас написано, что вы проходили, были там на стажировке целых три года. То есть, что вас больше всего вдохновило, находясь в этой стране? Вот, как вы считаете, после окончания этого срока, достаточно длинного, изменилось ли у вас предпочтение вот в стилистике, дизайне? Появилось ли новое осознание? Вы знаете, стажировка моя длилась не три года, она длилась полгода. Я стажировалась и училась там, потому что мне нужно было понять, повысить уровень квалификации моей профессиональной. А три года я жила по личным обстоятельствам, да, и проектировала виллу для русских клиентов. И в случае второй виллы я проектировала его с итальянским архитектором вместе. То есть у меня был такой опыт, когда я работала с итальянскими мастерами одна как архитектор, без поддержки итальянского архитектора, да, несмотря на то, что я девушка, а строительная бригада состоит практически из мужчин, вот, мне нужно было бы справиться с этой задачей так, как я справляюсь э, с этой задачей в Москве. И мне этого, это удалось. Я за 11 месяцев э, ре, э, от начала проекта, подписания договора с клиентом, и до того момента, как они въехали, справилась с этой задачей. В то время как итальянский архитектор эту задачу может растянуть до 3 лет. Вот здесь вот э, что я приобрела у меня расширилось вообще понимание межкультурной коммуникации. Дело в том, что люди в России относятся к своему жилому пространству не так, как люди в Италии. Даже в рамках одной страны можно сказать, как мы по-разному смотрим на одни и те же вещи, потому что я не так давно вернулась из Сочи, я там прожила чуть больше года, до сих пор я там работаю, а люди в туристическом городе к жилому пространству относятся не так, как относятся, к примеру, в Москве, понимаете? Вот, и здесь даже на уровне одной страны разный менталитет, поэтому, когда ты работаешь в разных городах с разной ментальностью людей, у тебя просто расширяются границы твоего сознания и твоего профессионализма, а по поводу интерьерных стилей, я как человек, который любит свое дело, я к любому интерьерному стилю отношусь с большой любовью и буду это делать, ну, как профессионал, профессионально. Потрясающе, очень приятно, что... К нам присоединился такой профессионал, как вы. Меня особенно впечатлила история в Италии. Я просто сама живу в Испании. И я представляю, вообще, сколько тут все это происходит. Сама ремонтами занимаюсь. И, конечно, в Европе с этим тяжело. И я представляю, как приятно было человеку, с которым мы работали в Италии, когда вы сделали прекрасно и прекрасное уверенно, в такие сроки. Скажите, вот у вас более чем пять лет опыт в сфере продаж мебели, а мебель – это тоже, конечно, своего рода искусство. Вот расскажите, с чего началась эта история? Ну, я уже затронула вообще рассказывать, как вообще я пришла к профессии. Пришла к профессии даже, наверное, далеко до профессии. Пять лет я работала с итальянскими представительствами, которые представляли итальянские фабрики здесь, в России. Я работала в мебельном, в мебельном салоне, которая, которая продавала итальянскую мебель. Потом я перешла в салон американской мебели, это достаточно высокий уровень, где, к примеру, одна кровать стоила только 70 тысяч долларов, да? а диванчик там, ну, очень высокий уровень цен. И, естественно, и уровень клиентов был достаточно высок, и вот таким образом я начинала работать от менеджера по продаж и фактически я комплектовала большие жилые пространства для а, наших клиентов и уже работала и с интерьерным стилем и со стилем, а, стилем мебели вот и фактически а, так я подошла к второму своему второму профессиональному образованию. Когда я уже несколько лет работаю как дизайнер-консультант, комплектую интерьеры, тогда уже просто я подошла к тому, что все, надо начинать, надо начинать стартовать, развивать карьеру дизайнера, потому что у меня в этом, ну, просто мастерство и талант. Нашли себя. Да. Да. Да. да. На самом деле, потрясающе, когда ты делаешь то, что тебе нравится. Даже работать, да, не назовешь, это как Образ, образ жизни? Совершенно так, верно. С новым вопросом на другое перескочу. Есть, а, можете ли вы сказать, что дизайн это такой state of mind, да, вот как ну, состояние души, когда тебе хочется вот улучшать, вдохнуть в новую жизнь вот, во, во все, что вокруг? Безусловно, я, знаете, как к своим интерьером отношусь, как мама к своим детям. А, я просто. Я люблю то, что вот прям изначально все в, в проекте, начиная от карандаша, заканчивая уже полной реализацией. Безусловно, это состояние души, и очень важно, чтобы клиент доверял своему дизайнеру. А дизайнер не просто реализовывала свои профессиональные амбиции, а слушала клиента, а, вообще что чем он дышит а, как он живет его темперамент его характер вот и несмотря на то что ведь и Клиент не просто так выбирает тот или иной стиль. У каждого стиля есть характер. Скандинавский, к примеру, стиль, он больше для творческих, свободных людей. А английский стиль, он больше для консервативных людей. Поэтому не просто так человек хочет жить именно вот интуитивно в таком интерьере. Здесь тоже есть своя психология. Вот. Я надеюсь, я ответила на вопрос, да? Очень, очень да, обширно и очень интересно. У нас уже даже вопросы пошли, но я думаю, мы сначала с вами закончим по нашим вопросам, и потом уже да. время, чтобы не отвлекаться. Следующий у меня вопрос, который был к вам. Расскажите, пожалуйста, как вы попали на телевидение и нравилось ли вам в таком формате работать? На телевидение я попала, когда в средствах массовой информации появилась моя итальянская вилла, проект итальянской виллы который был очень смелым, ярким, она была выполнена в средиземноморском стиле, причем я смешала немножко гауди с сицилийским средиземноморским стилем, и такой получился микс, эклектика называется. Когда продюсеры, тогда была передача про декор на ТНТ, она одна из первых, вот, появилась на экранах телевидения, они увидели эту виллу и сразу же пригласили меня сделать проект, что-то такое яркое, вот, чтобы было узнаваемое, потому что в то время Дизайнеры в России работали достаточно в сдержанных э, стилистических направлениях, вот, и были интерьеры более монохромные, нежели такие вот буйство красок, как получилось у меня. Вот таким образом я и попала на телевидение. А как вам комфортно было работать перед камерой? Ну, Но... комфортно. Ощущаете перед камерой и справа ваша? Вы знаете, ну, конечно же, это первый опыт, и вы представляете, когда ты… Это два разных состояния. В одном случае, когда ты работаешь с одной семьей, перед тобой два человека, и ты с ним встречаешься, с ним разговариваешь, а представляете, а вот в другом случае у тебя продюсер, режиссер, оператор, а, в общем, стилист бегает, да, там у тебя нос залоснился. В общем, у каждого свой сценарий. Это, это такая масса людей, на которую нужно просто А, на которую нужно просто ориентироваться, да, вот, и, соответственно, я здесь, я могу сказать, что первые мои съемки были с, немножко вот коньяка мне налили, потому что меня вот так вот трясло, ну, а дальше пошло уже легче, легче, легче, легче. Да, но зато вы теперь в этом плане очень опытная и подкованная. Перейдем, конечно, к вопросу, который всех тут очень уже интересует. Расскажите о том, какие вы планируете проводить курсы или вебинары, что можно зрителям ожидать, чему они научатся. Сейчас лекция за лекцией будет выходить информация, обучающие уроки, обучающая информация по психологии интерьера. Я долго думала, с каким курсом выйти, вот. и все-таки поняла, что люди сейчас больше будут нуждаться в психологии интерьера. Это курс о нас всех, о, о каждом, поэтому каждая лекция, в каждой лекции каждый человек может узнать себя. Найти себя, понять, протестировать, знаете, это своего рода такая диагностика, как, как живет и что вот, что, что это приводит в интерьер, почему вот, да, вот, например, а, ну, к примеру, такой яркий привет, при, пример. Ну, почему муж постоянно разбрасывает носки по к своей квартире? И как правило, многие женщины а, сетуют на своих мужей. Ну, почему? Вы узнаете уже с первой лекции, почему. А почему ребенок разбрасывает и ломает свои игрушки? Почему? Вы уже знаете с первой лекции, она должна уже появиться, пройти модерацию. Вот следующая будет лекция. А как же интерьер? влияет на наше физическое здоровье, потому что физическое здоровье начинает хромать, когда начинает хромать наша эмоциональная сфера. А интерьер – это наше настроение, понимаете, с каким настроением мы просыпаемся, с каким настроением мы приходим домой, с каким настроением мы уходим с улыбкой или с грустным состоянием. А, устали мы от зимы в Москве или не устали мы от нее? Я, вы знаете, год пожила в, Москве, в Сочи, вот. и я радуюсь вообще каждому дню сейчас в Москве, потому что до этого меня точно так же уже в марте начинала раздражать зима с этими пере переменами в погоде, то солнце, то снег, то дождь, то град, вот, а сейчас я радуюсь, это же так классно, вы понимаете, это же так круто, и люди не понимают, почему это так классно, потому что самое главное не погода на улице, а погода внутри, если в твоем интерьере все сделано на то, чтобы ты укреплялся, усиливался, чтобы твой интерьер эм, накапливал твою жизненную энергию для внешнего мира, ты тогда и выходишь на улицу из своего дома солнцем внутри и неважно град идет или дождь ты счастливый человек И это от этого зависит в каком интерьере вы живете ну в общем шаг за шагом я буду раскрывать людям что такое психология интерьера потому что а, слышу от многих а, вот фэн-шуй знаю о а психологии интерьера никогда такого не слышу вот вы знаете у интерьера есть своя психология и она очень хорошо работает. интересно, мы, наверное, даже не ожидали, что это будет настолько интересно и глубокое, что у интерьеров есть психология. И я уже лично жду, не дождусь, когда я приду домой и дам оценку о психологии своего интерьера. Ждем, не дождемся ваших курсов и лекций. Я сама с удовольствием на них поприсутствую. А вот хочу вернуться к вопросам, которые пишут. А, добрый день, от Ольги вопрос. А как вы относитесь к фэншуй? а верите, применяете ли в своей жизни? Ну, вы это уже затрагивали, но может быть еще... Я могу сказать пару слов. Если вы живете в фэн-шуй, то да, он будет в вашей жизни работать. Если же вы считаете, что вы сейчас на восточной, восточной стороне поставите жабу с монетками, да, там долларов, долларов, и вам сразу повысят зарплату, то это не про вас. Фэншуй – это чисто сугубо э, личная, индивидуальная китайская энергия, на которой, на которой Китай и развивается, понимаете? Мы славяне немножечко по-другому устроены, у нас другая ментальность, вот, и у нас… Э, в нашей стране другая энергетика. Поэтому, конечно же, если же полностью вот живете этим фэн-шуем, то вы можете, можете жить и по фэн-шую дальше. Но если это вот такие знания поверхностные, он не будет в вашей жизни работать. Вот, в вашей жизни будет работать психология интерьера. Потому что наверняка китаец не разбрасывает носки а, по квартире, как вот во многих российских семьях. Ну, к примеру, да, потому что китаец четко знает, где лежат его носки и куда их положить. Поэтому, <чел> а, конечно, чуть, -чуть по-другому выглядит. О, спасибо за ответ. От um, Акзи вопрос: сколько времени нужно затратить, чтобы овладеть профессией дизайнера? Вы знаете, это очень индивидуальный вопрос, поэтому здесь все зависит от ваших способностей, талантов, насколько вы воспринимаете информацию, насколько вы готовы учиться. Но я могу сказать, что минимум два года вы должны посвятить только обучению, потому что ну, не верьте вы месячным дизайн-курсам, которые обещают вам диплом дизайнера. Это не про это. Вы не, ну, вы знаете, даже стоматологом нельзя стать за месяц. Вот у меня получилось так, что на базе первого высшего образования, но я уже была подготовлена, я закончила международную школу дизайна, я проучилась на очном отделении два года, потом я еще училась. И знаете, теория с практикой очень сильно расходятся. Даже ту теорию, которую вы получаете на факультативе, она не вся применима в практике ты берешь только базу и нарабатываешь ее уже по своему по своему темпу вот ну, да это наверное как и со всеми многими другими профессиями что-то всегда где-то пропало Значит, да mm -hmm. развиваться обучаться ездить путешествовать в этом наверное прелесть вдохновляться новыми идеями конечно журналы по дизайну интерьеров это просто что-то с чем-то очень интересное, очень приятно, что вы настолько позитивные, заряжены и по вам, по тому, какой вы а, открытый, красивый человек, видно, что в психологии интерьеров это действительно работает. И вот уже Лидия Семененко спрашивает, когда же уже начало занятий? Ну, Лидия, скоро, да, как я поняла, лекция уже готова, я скоро загрузится. Первая лекция есть, она проходит сейчас модерацию, вторая лекция подойдет уже там день-два, она тоже будет, и сейчас потихонечку я буду лекцию за лекцией выкладывать, поэтому, пожалуйста, приглашаю на ваш курс, на, на, на мой курс, на платформе изи ну вот, и буду рада обратной вашей связи. Спасибо вам большое. Вы узнаете о курсах, можете узнать из расписания. Смотрите в расписании. Также еженедельно на лайфах мы озвучиваем все новые курсы, все новые вебинары, которые у нас добавились. И у нас с вами очень приятно разговаривать. Мы посмотрели на дизайн интерьеров вообще с другой стороны, мне кажется, с которыми мы еще не смотрели. Это очень интересно благодаря вам. Спасибо вам большое за ваше время. И ждем, не дождемся уже ваших лекций. Благодарю вас э, тоже за это прекрасное интервью. Мне действительно очень приятно было с вами общаться, провести это время, и э, ну, хочу вам пожелать только доброго дня и быть всегда счастливым, как говорится, и зажечь лампочку внутри, независимо от того, какая погода на улице. Всего вам доброго. До свидания.